Самого криво. О, вот так на тебя, да? Все. Просто бульф. Тупоруб а? Не-не, сиди-сиди-сиди Офигеть какой большой детел Субтитры создавал DimaTorzok Да, вообще классные красочки Если бы так вот, на экране было бы, да, снял? Ничего страшного? Да ну, если бы он зацепился, так зацепился бы. Но на того же самого, только плюхнул около берега, бац, сразу же, я даже не видел. Соборол, ды, ды, ды, ды, ды, хорошо, хорошо, бац, и все, блин. Под дерево, блин, бросил Удачно. О, тяпанули. Эквилибристые. <социт> а? Заводи, говорю. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. -ды так, тихо, спокойно, спокойно вообще сядем. Не хуже ихнего пройдем. О, глубина, опа-опа-опа, оп-ща. Опа. Оп. Все хорошо, тоже кончается. Я тут они утянула, большая рыбка. И коса Бесплатно это самое Вы куда заплыли то Сразу домой? Домой сразу? Там это. Смотрите, базар. Хорошо. <смех> Хорошечно. <смех> <смех> Тоже не видел. Вообще все кончилось куда-то. Профильтровали речку конкретно. Видишь, у них сегодня червячный день. сегодня интересует только черви. Так. Что, прошло? Мне что-то вообще... О, тихо, тихо, тихо, тихо. на вращалочку еще одну щучку взял Меня все уже обловили лёха да. смотри блин. ха Вот так вот, вот так ты ч, куда? нет, я имею в виду куда пишет. Ищи сюда. Поднимай, поднимай, поднимай, поднимай, поднимай, поднимай. Да не не поднимай. Зачем ругаться Ну тут ты хоть отцепишь. Он отцепился, так что мешок его быстрее. должны были...